<связать> <связать> это не, эстонская. не эстонская песня. Да на эстонском а я понял. Ты Может, ты Может быть, даже Давайте евро дам. Давай. Твою, твою <связать> Давай, пусть это будет первый евро. Смотрите, а -а -а. вот это, это первый евро, который сегодня заработал, просто потому что плохо спел на эстонском. я <связать> вообще не понял ничего, но я понимаю, что на евро тянет. <связать> Дальше продолжай. Понял. Нет, я ее не узнаю. Всегда у меня настроение падает, понимаете, вообще все падает. Когда песню не узнаю, там же значит я могу не заработать. На уже здравствуйте. Привет. Привет, вы местные? Ага. Продолжай. Так, вот видите, мне уже расстраиваюсь. Я просто слова не знаю. You know, Но песню-то знаете? Она ведь известная, Popular? популярная. Ну да, да. народная. Yeah, like да, народная. Это старая песня. Я ее с детства знаю. Эта история с разучиванием песни длится со вчерашнего дня. Я пою, некоторые прохожие реагируют на мелодию, но вот слова у меня, получаются какие-то не эстонские. Пока демонстрировал свои вокальные данные, узнал, что петь где угодно нельзя. Нужно иметь официальное разрешение. Но тут. Подкинули в вариантик. но ну, еще есть я так называемые смотровые площадки. Вот там можно петь. То есть будем петь на всех смотровых площадках города. Я вот подумал, если эксперимент удастся на всех локациях, то, и, может и поужинать в каком-нибудь дорогом ресторане. Я теперь эта мысль покой не дает Как раз тут набрел на одно симпатичное местечко. Не улата, но а, там но Это правильно? Yeah, да, это правильно. А это почему они знают? Это уже лучше. Не могу ничего сказать, не уверен. Ничего нейлах, нейлах, нейлах, нейлах, нейлах,